Привет всем яблочникам, с вами Артём, и в этом видео я собрал для вас ТОП 5 лучших абсолютно бесплатных приложений для ваших Apple Watch, которые можно установить сразу после полного просмотра этого видео. Поехали! Первым приложением, запускающим наш ТОП, является Carrot в третьей степени. Основной задачей программы является поддержание физического состояния пользователя Apple Watch в спортивной форме всего за 7 минут в день. Приложение предлагает 7-минутный комплекс из 12 упражнений, направленных на развитие и укрепление различных групп мышц. Каждое задание демонстрирует вот такой анимированный пухляшек, который, по сути, изображает нас с вами, обычных пользователей, которые хотят привести себя в форму. Интервал отдыха между блоками по умолчанию вы на 30 секунд, но его можно с легкостью регулировать через Apple Watch, а ваши данные, как вес, рост и прочее, заносятся через версию для iPhone. Программа максимально проста и понятна в использовании. На втором месте для поддержания активности расположился необычный шагомер Stepdog, который отображает ваш прогресс в выполнении дневной нормы шагов через изображение собаки на циферблате часов. Через приложение на iPhone мы выставляем дневную норму шагов, которую нам необходимо преодолеть, и выбираем скин пёселя, который будет мотивировать нас поднять свою пятую точку с дивана или кресла, чтобы сделать хотя бы пару шагов за сутки. Обычно я выставляю злого бульдога вместе с его домиком, но вы можете выбрать абсолютно разные скины пёса, которых здесь несколько десятков. Взяли собачку с часов и вперед. Когда она находится в стоячем положении, это означает, что цель еще не закрыта. А если наоборот, песик спит, можно немного расслабиться. Значит, свою дневную норму вы выполнили. Следующий на очереди расположилась не менее полезная утилита AcuWeather. В отличие от классического приложения погода, во-первых, виджет для циферблата здесь выглядит более ярким и красочным, а во-вторых, как по мне, приводится более детальная сводка о погоде в том регионе, где вы находитесь на данный момент. Более того, приложение информируют вас о различных природных катаклизмах, как желтый уровень опасности, выпадение снега, образование гололедицы и так далее, при помощи восклицательного знака. Калькуляторная Apple Watch довольно заезженная тема, однако действительно красивых и быстро работающих приложений для часов такого типа днем с огнем не сыщешь. Именно поэтому для простых подсчетов с часов рекомендую к установке бесплатное приложение Peakalk Мне понравилось, что помимо стандартного ввода значений здесь также присутствует возможность вводить данные при помощи жестов, как я демонстрирую прямо прямо сейчас на ваших экранах, и с этой опцией делать базовые подсчеты с Apple Watch будет весьма кстати. Последняя программа, завершающая сегодняшний ТОП 5, называется 10%. Ее задумка состоит в том, чтобы приучить пользователя к ежедневной медитации по 10 минут при помощи его Apple Watch. Это своего рода соцсеть, где люди делятся своим опытом медитирования, а также где разработчики предоставляют ряд подкастов, рассказывающих на английском языке о преимуществах медитации. Неплохой комбо для двух начинаний сразу научиться медитировать и прокачать свой уровень в изучении английского языка. Если вам понравилось это видео, значит вы его посмотрели. Надеюсь, что вам понравился ролик в подобном формате, а также сегодняшняя подборка приложений для Apple Watch. Пишите в комментариях, какие еще видео вы бы хотели увидеть на нашем канале. Не забывайте подписываться на канал Apple Finder, чтобы не пропускать еще больше полезного и интересного из мира Apple и технологий в целом. До скорых встреч, друзья! Пока-пока!